Привет! Я рада видеть вас на своем канале. Сегодня я хочу протестировать вместе с вами вот такой чайник из Фикс Прайс. Это новинка. Стоит он 149 рублей от Kitchen. Чайник заварочный 800 миллилитров. Вообще, там был еще один чайник. Только он шел в коробке. И он был... Тут вот идет такой пластик. А он был полностью вот такой, что ли. В общем, не было вот такого. Я не знаю, он стоил 199 рублей. Я так, в принципе, посмотрела. Они как бы на вид практически одинаковые. Только вот некоторые отличия были. Я решила взять все-таки вот этот. Но, честно, я очень боюсь, потому что заливать туда кипяток. Потому что сколько раз... Слышала, у кого-то всякие разные казусы происходили. Так, вот тут идет вот такая крышечка. Вот такой вот сито, куда наливать чай. Ну, не скажу, что прям плотный, но вот такой. Так, тут убирается, открывается. Еще буду пробовать. Буду засыпать тоже чай из фикс прайса. Я его уже пересыпала. Поэтому упаковку чая вставлю, как выглядит чай в видео. Увидите. Вот. Сейчас будем тестировать. Сейчас я его помою обязательно. И посмотрим. Так, что здесь пишут? Состав стекло, полипропилен, нержавеющая сталь. Срок годности не ограничен. Так, и еще, что хотела сказать, мне пишут, какая температура допустима для него. Потому что вообще кипяток нельзя наливать. А немножко, чтобы стыл. В общем, давайте пробуем. Сейчас посмотрим. Выдержит он, а не выдержит. Так, ну что, вот я насыпала сюда чай. Кстати, чай пахнет очень классно. Я его еще, кстати, не использовала. Просто пересыпала. Вот он вот такой вот. Всякие разные листочки. Пахнет вообще здорово. Он с ягодами идет. Так, ну что, давайте пробовать. Заливаю. Пока это все мыло. Кстати, очень пожалела. Почему я не взяла тот чайник. Пожалел каких-то 50 рублей, но он был, действительно, он был плотнее. А этот прям хлипкий. Так что, если увидите этот и другой вариант, берите вот что-то. Как-то я немножко огорчилась. вроде все заваривает. Неплохо. Посмотрим, надеюсь, он не лопнет у меня. Посмотрим, как в деле. Вот, моментально заварился почти. Ну, опасно вот эту крышку. Очень вот она вот, знаете, вы, вылетит. Преподавал надевать. Поэтому как-то вот я вот, наверное, надо придерживать. Так что. Лучше, конечно, взять тот вариант. Он будет получше, чайник. В общем, вот такой вот чайник. Ну, так, в принципе, он вроде справляется, все норм. Надеюсь, не лопнет. Но я все-таки советую взять вам тот, другой вариант. В общем, как-то так. На этом у меня все. Всем пока. обнаружила на чайнике трещину, которой не было. Так что чайник я вам не рекомендую. Я даже боюсь повторно туда кипяток заливать.